в автосалоне альтера мне очень понравилось обслуживание менеджеры очень хорошие вообще даже ну нет слов как все здорово быстро и ну вообще вадим вот менеджер обслужил очень хорошо у нас